Путину совсем это не нужно. Ему нужна стабильность в 2024 году. При такой финансово экономической и политической э, самой системе не будет никакой стабильности. На Хрудинина просто навалились лучшие хозяйства и ничего не хотят делать. Официально заявляю, что народные предприятия, которые мы создавали вместе с Примаковым, Масляковым и Геращенко, мы не дадим растащить. Мы будем защищать, как отцы и деды защищали Брестскую крепость. Сталинград, Москву, сражались на Орловской. Курской. Что бы вы ни делали? Не дадим разворовать и растащить. То лучшее, что создано и что рождает. Дадим. Прокурору 336 человек вручил наш великолепный свой прокурор, который Синельчиков, к чему он месяц молчит, когда душат хозяйство саблинско полихатовской шайки. Почему такое происходит в государстве? Зарплаты, пенсии, и стипендии не растут, индексируются на гроши, а цену выперли так, что люди не в состоянии свести концы с концами. Мы предложили вариант, как решить эту проблему. Народные коллективы, он сам давал поручения. Мы провели вместе с правительством большой семинар. Выступили на этом семинаре академик Кашин, лучший руководитель наших Грудинин, Сумароков, Казанков. Обобщенный опыт, показан и представлен. И одновременно после того, как он поручил провести семинар, через 2-3 дня приперлись люди в погонах и стали мордовать и душить эти предприятия. Я вот завтра вместе с депутатами всей фракции выезжаю в совхоз Ленина для того, чтобы рассмотреть обращение коллектива. 336 человек обратились к президенту, дайте нам возможность работать и жить. Мы лучшие предприятия страны и Подмосковья, ответа не получили, хотя президент заявил о том, что не позволят никому раздербанить народные коллективы.